1 мая 2019 года город Челябинск. Сегодня проходит утренний митинг в честь Международного дня солидарности и трудящейся борьбе за свои права. Как мы видим, пока тех, кто пришел на митинг, очень мало людей. Но это только первое мероприятие, которое проводится от различных организаций. Как мы видим, УКП, ВМГБ, Челябинские отделения, КПБ и другие организации. Даже вот экологи пришли в стоп -гок. Основное мероприятие будет проходить на площади революции. Там, как я понимаю, соберутся профсоюзы, КПРФ и различные другие организации, на которых мы тоже по присутствуем и снимем материал. Близко. Нет, нормально. Этот, а, вопрос первый. Раз вы сегодня пришли на это мероприятие массовое, значит, вы знаете, что сегодня за праздник? Конечно, да. 1 мая, день бежного города солидарности дводешейся. А, как вы считаете, но ну, сегодня же вот, э, в общественных ну, СМИ ходит э, такое, что называется, День труда и что вы поэтому Почему праздник переименовали? Ну, какой у нас сейчас класс власти находится? По-моему, очевидно, все праздники переименовываются, отменяются. Ага. Сейчас э, даже для рабочих это не праздник, это скорее повод, повод собраться. Солидаризоваться, как это делали наши деды, посмотреть друг на друга действует действовать, но Ну вот как мы видим, сегодня на это мероприятие пришло очень мало людей, даже меньше, чем обычно. А, как вы думаете, с чем это связано? Значит, это всех все устраивает? Бухая агитация. Молодежи я вообще здесь не вижу. Здесь... Вот немного есть круг молодежи. потом да, старшее спасибо. поколение. Пожилое И... поколение, да. я бы сказал. Да, да, да. да. Согласен с вами. Надо агитировать сильнее. Но сегодня же будет еще и второе мероприятие а, на улице Кирова. Там будет КПРФ проводить, вот они обозначили как Красная Весна, с массовыми мероприятиями, с праздником, там, фотосессиями, что-то еще там написано. Что, почему вы так, ну как вы думаете, КПРФ там проводят, а многие организации здесь именно коммунистические? Потому что КПРФ не коммунистическая организация по содержанию. Ну, только по форме название себе приватизировали считают себя коммунистами. Там, ну, такие у, у, очень умеренные социал-демократы, если следить по началу 20-го века. И тогда еще вот вопрос. Если взять историю этого праздника, мы знаем, что это был расстрел рабочих в Чикаго, да, правильно же. И люди выходили с экономическими требованиями, ну, и впоследствии их расстрелили. В нашей истории тоже, знает это, такие же сюжеты, как Кровавое воскресенье, люди выходили с экономическими требованиями. Так может, стоит выходить всегда с политическими требованиями, всегда? Вот Но по любому мероприятию. Вы правы. конечно, история это и нам показывает, что экономические требования и прочее зубатовщина не решает никакие э, кардинальные вопросы но политические требования могут выдвигать только э, рабочие вродливые партии коммунистической партии они а всякими э, которые примасываются к коммунистам и последний вопрос вот 1 июня будет очередное повышение тарифов что вы считаете по этому поводу я к этому отношусь положительно потому что Буржуазная власть должна действовать как буржуазная власть и обличать свое лицо максимально явно. Чем они сильнее это делают, тем больше народ прозреет. Спасибо за ответы. Так. Вопрос первый. Вот вы сегодня пришли на митинг, значит вы знаете, что сегодня за день? Да, сегодня день международного солидарности трудящихся. Борьбы за права трудящихся в Солидарности в этой борьбе. Ага. А как вы считаете, почему этот праздник переименовали? Ну, потому что капиталистам не хочется, чтобы был этот революционный день борьбы за установление социалистического строя, революционный о, установление социалистического строя, установление диктатуры пролетариата, Больше таких вещей. Ага. Вот еще такой вопрос. История показывает, что люди выходили в борьбе за свои права и произошел расстрел. Это было в Чикаго в 1889 году. Также наша история показывает, что люди выходили в борьбе ну, с экономическими требованиями, их снова расстреляли Может стоить всегда выходить с политическими требованиями? Ну понимаете Тут же вопрос в том, что Должно быть Директическое единство политических и экономических требований Чтобы люди с одной стороны Понимали, что им конкретно даст Политическое изменение С одной стороны. другой стороны, чтобы они Понимали, что действительно экономические изменения Могут быть только при политическом изменении по больших То есть с становлением и социалистического слоя Ага, так, и последний вопрос, вот 1 июня будет очередное повышение тарифов, что вы по этому поводу считаете? Но я считаю, ну мы считаем, что с этим безусловно надо бороться, в том числе и массовыми мероприятиями, за восторгами, с тачками рабочими, они бы очень помогли для разумления власти мухер. С другой стороны, разумеется, чтобы полностью ликвидировать эту проблему, необходимо, чтобы у нас было социалистическое государство политарское. Тогда у нас не будет центр. Ага. А тогда вот дополнительный вопрос. Как мы видим, сегодня на мероприятии оно должно сейчас буквально начаться, а людей очень мало. И в основном это старшее поколение. Ну и вот нас, молодежи, буквально единицы. Почему вы так думаете? Вот такая ситуация. Ну начнем с того, что не просто так нам разрешили мероприятие провести фикс-дэнгде. А это все-таки загончик такой колюченко, на который особо-то да, и никто и неудобно идти, и, и, может многие не хотят, с одной стороны, с другой стороны, потому что это мероприятие, в отличие от мероприятия КПРФников, оно не рекламировалось так активно, а в мероприятии я даже слышал в парке Гагарина по вот этому громко говорить вещание, что вот оно будет. Соответственно, на такие вот развлекательные мероприятия, разумеется, людей загоняют. Поэтому вот можно присоединиться. Но, В этой стороне надо отметить, что здесь, на самом деле, не то, что много или мало людей. Тут много представителей от групп людей. То есть, например, тут обманутые точки есть. Есть то в боковцы, Вот нас молодежь несколько человек. Это, в принципе, вот. Может, значит, ну, тут люди, в основном, скажем так, поставить своих представителей на это мероприятие. Так что, на самом деле, Представля... находятся люди, которые представляют огромное количество людей, а -а -а. которые их сюда выдвинули, послали, из так, а вот тогда еще тоже довольно вопрос. КПРФ, мы как мы знаем, сегодня проводит на улице Кирова свое массовое мероприятие. То есть им разрешили проводить в центре города на прогулочной улице, а вот именно коммунистические организации загнали на край города. Можно так сказать, правильно? Мероприятие, по большей части, на самом деле развлекательное, поэтому не несет э, никакой цели напомнить о настоящем значении этого праздника. И, скажем так, коммунистическая даже номинально там ее и нет, по сути. Да. Это буржуазная партия, которая финансируется с бюджета. Цель прежде всего у них это отвлечение от настоящих проблем. И, по сути, это замещение важных мероприятий какими-то чисто развлекательными. Это не несет никакой настоящей цели. Ага. Спасибо за это. Holiday. Добрый день, формагентство Альтонов. Вопрос первый. Если вы сегодня пришли на это массовое мероприятие, значит, вы знаете, что сегодня за праздник. Здравствуйте, первые мысли. День международной солидарности трудящихся считаете, почему вот переименовали официально? Это мы вот, с вами, может, помним, еще знаем, что. А большинство населения считает, что сегодня день труда и весны. Так, продолжение. Челябинцы хотят классовую вот эту всю основу убрать. В единстве наша сила. Позвольте предоставить, Короче, чтобы забыли что про это, что нужно. Об брать, об обед, трудящихся да. с а победу а, да, Объединенная Коммунистическая партия. А, да, да, так, да. так что уже уже не бывает. Бывает. Я сейчас потихоньку смотрю, уже до 12 часов работают, и ты нормально. У всех. Я говорю, это вот. За переработку ничего не платят. Но смотрите, если бы большинство населения бы сели на голову, как вот вы говорите, то здесь бы находилось сегодня не вот такое малое количество людей. сегодня молодые, это они же уже не знают, как. Малое количество людей. Для этого есть старшее поколение, чтобы передать знания молодым. Вот она. Она ну, будет уничтожать, она будет вводить Но новые налоги, сюда, а что она ходит. будет делать сделать... дискриминационные значит, ага. положения, а -а -а. такие так. как... А, а вот тогда еще такой вопрос. А, мы знаем, что вот, рабочие не вышли не с экономическими требованиями, можете, требованиями а... и были расстреляны. И, как и, как и, вы считаете, и, и, значит, может стоит вы выходить с политическими требованиями? Я был на совещании, но, знаете, людей не видел Поэтому, там значит, мы требования такие славы, но и, нам, и там не будет массовое, Поэтому тогда пор, и по речи Пока будет. народ не станет на свою защиту, до тех пока, пор, пока народ к не, не встанет станет все на защиту меньше, той конституции, хотя жизнь имеется, все время нас с вами да. будут... И тогда еще такой вопрос. Вот 1 июля будет очередное повышение тарифов. Что вы по этому поводу думаете? Я думаю, что все в очередной раз просопят. И самое интересное, ведь вот эти деньги они прокручиваются через границу, Они уходят сначала за границу, потом оттуда честью возвращаются в Россию. Все с таким призывом. Власть миллионов, а Они миллионерам. Хорошо. Ни одного бонуса. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый день. Информация за Ледокол. Вопрос первый. А, вот вы сегодня пришли это на это массовое мероприятие. Вы знаете, да, получается, что гражданского сегодня, гражданского сегодня гражданского за день? Гражданского сегодня день международной солидарности трудящихся. Вершиной. Хорошо. А, как вы считаете, почему праздник был пр переименован? В полной мере процесс интеграции. Ну, сегодня его называют день труда дата, и, труда, и или весны. Или весны или труда. Пять лет подряд стирали ну, доходы населения. Кому-то неудобно. Проживает старые лозунги тысяч да, челябинцев. Озвучивать. Только что ликвидировать граждан разыщующие комбинаты у Фалейни другие Видимо, сменилась идеология. Сокращает другие вода. Я как понимаю, вот вы представляете, представляете организацию СОПГОК, то есть вы боретесь против строительства Томинского ГОКа, правильно же? Да. За улучшение экологии в Челябинске. А не считаете ли, же, что это всего лишь признаки одного источника, это капитализм, то что в России сегодня, частная собственность за средства производства. Если бы была общенародная собственность, как в СССР, то Томинский ГОК бы никогда бы не стали строить, ухудшать экологию города. Совершенно верно. Есть, в советское время это месторождение открыли, рассмотрели его возможность разработки и отказались, потому что оно совершенно нерентабельно, оно расположено неудобно в смысле жилых кварталов города, и поэтому его отложили до будущих времен, когда появятся новые технологии, и экономически никаким образом не оправдывает себя нам такой рек не нужен а вот не считаете ли его что надо выходить не с каким то требованием допустим за экологию за против приза а именно против ликвидации капитализма ну, за, за, за ликвидацию капитализма, чтобы ликвидировать частную собственность и провозгласить социализм. И тогда эти все вопросы решатся. 12 Естественно, то есть, когда у нас в России, в России произошла вот эта вот перестройка, человек. и после нее все события. Нам не, не сказали, что это будет капитализм, нам сказали, что это переходный период и все такое прочее. И поэтому свободы, а, митингов, шествия, люди как бы были настроены против капитализма, Мы их обманули, им сказали, что капитализма никакого должны нет, должны все нормально, продолжение Они реформ. А, если бы, Придение естественно, объявили, что у нас поступил капитализм, а, прибыль, а, мне кажется, и ничего бы такого не не получилось. То есть народ бы стал возмущаться и требует нормальной экономики. И последний вопрос. Вот 1 июня будет очередное повышение тарифов. Что вы по этому поводу думаете? Это ужасно. Это вернет народ в еще большую бедность. Хотя у нас провозгласили борьбу с бедностью, повышение жизненного уровня, но... В связи с цены тарифов, это усугубит до положение населения Спасибо населения. за ответы. Город Челябинск, 1 мая 2019 года. Мы сейчас находимся на площади революции. Как видим, здесь совсем другое мероприятие и массовость. В основном, как вы видите, желтые флаги, справедливая Россия. Обычно на почте революции нагоняют всех бюджетников и создают тем самым массовость. Для слова. Представляется... Добрый день, вопрос первый. Сегодня 1 мая, что сегодня празднует? Политическая партия «Справедливая Россия» День труда. А с чем связан этот праздник? Какую имеет историческую основу? Вы знаете. Дорогие, Дорогие друзья, Потому что этот праздник я я, День Солидарности подвесы за свои права. Пусть в ваших да, семьях царит. Но сегодня буду я буду. его называю День труда и Исла. А, не считайте, Но что, что сегодняшние праздники не имеют никакой основы исторической, просто не так названы. Чтобы сегодня заявили да, своих праздниками. Ну, Очень много в Борне-Челябинске, да, в Челябинской да, области. Геомарки, вот, К сожалению, я, короче, там, был... причиной этого является разорванная связь между <сос> жителями а, и умерших рублей. Следующий вопрос. Упор... Образ... Нынешняя система выборов, а, не, как, по которой выбирают тарифы снова, что вы по считаете? И мэры городов районов области, она сегодня не позволяет контролировать ни исполнительную, ни законодательную власть. Потому что реальный граждан предоставляется вас. Иди <свят> за единственный фунт на который раз в 5 лет выбрать демократов а, пересят И за, за все это, честно, будем это менять. Так, добрый да. день. Избор-местер-резакол, а, первый вопрос. А, Что сегодня видите, за праздник, за и мероприятие? Сегодня, сегодня мая. Рост рост трудящих, а депутатов депутатов 1 мая, раньше это было 10 литератных трудящихся, сейчас, 1 мая, собираются и люди рассказывают свое недовольство, сегодняшний митинг, когда а как вы считаете, почему праздник вообще переименовали? Праздник Сейчас он называется День Труда и Весны. Власти, и они примут решение. <звезд> ну, они хотят уничтожить они примут, бы, примут, старую я советскую систему до конца. Чтобы люди не помнили, входит, не знали, не не для чего вообще это А так, значит, 1 мая, вот я помню, когда маленький собирались все, шли дружненько. За сожалению, мы пока кандидатов. я приглашаю всех, вы сегодня стоите с лозунгами, как я понимаю, и да, дольщики. Да. Что вы, вы, вы расскажите о вашей проблеме? Я уже 4 года жду, когда мне зовут квартиру. Власти, как бы мы куда вирус, только не обращались, и прокуратуры, и администрации президента, вместе, и губернатору, и шалю, заместителю губернатора по строительству. Там круг только и обещают, обещают, депутатов обещают депутатов а никаких, никаких действий не, не производят. А как вы считаете, в чем вообще и причина? причина и это, и то, что людей обманывают. Причина безнаказанности, что власть безнаказанная что с нее ничего нельзя спросить, города, а только и она и спрашивается своих граждан. Все, можно сам причинить. Труговая порога у них, коррупция. А вот как вы, коррупция. Вы, как, коррупция. как вы думаете, не являются ли и дольщики проблемы экологии в Челябинске? Это все признаки одного причины, капитализма да, да. в России. Нет, это не капитализм. Нет? Это капитализм, он должен быть. Потому что мы уже Следующий это проходили. Нет. Владимир Ильич а Ленин а Непто назад вернул, когда все разрушилось. А страна, миссия, люди зажили. Нет, это, это просто это надо разобраться с властью. Того, То есть, что это что плохие чиновники? чиновники? Нет, это коррупция. Они коррупционеры. А все это растет заранее... Если бы власть О, слышала людей, вы что думаете, в Америке не Ленин. Они просто дают своим людям... Вы как бы делаете свои дела, ну, людям Но так дайте... Но если будет. вспомнить того самого Владимира Ильича Ленина, он говорил в государстве, это механизм в руках правящего класса. Кто сего Класс в России это капиталисты, частные собственники, и они используют государству своих идей. Я вам еще раз объясняю. Он когда революцию провел, да. он же НЭП вернул, и появились. Да. Это было временная отсылка, чтобы накопление ресурсов построить производство. Но так, ну, так это все так, равно... а сегодня Зачем нам НЭП? Так, я вам говорю образно, что капитализм, капитализм, а ага. как бы. Но это частная собственность производство. А пусть оно будет. Да? Да. И люди и, люди должны становиться богатыми, а уровень у нас уже но вы конечно, становились богаты, вы уже обманули, вот как раз на вас поражился, не только нет, на вас. Нет, я, я говорю, ну, это все со зависит от совести, власть должна контролировать, а -а -а. как бы, в настоящее человек тоже может быть ничего, подняться, стать, как -нибудь. А у нас получается, что эти олигархи не везде есть, они награбили. И, ну вы как бы грабите, воруете там ресурсы, но ну, вы, вы же здесь живете, делайте, чтобы люди были. Дав... Вы же еще станете богаче, если мы народ будем богаты. Вот в чем последний вопрос будет очередное повышение тарифов что вы по этому поводу думаете я думаю что не оборзили ну, все знают зарплата что, уже 10 лет не поднималась строители. 3 копейки. я но вот работал на трубопрокатном строители. заводе приезжал Путин. всех разогнали собрали вот этих действия, всяких кто молчит строители всех строители рабочих выгнали домой того, чтобы... все, все, все они ему отчитали сказали мы зарплату подняли тариф они подняли но они уменьшили премию Резали вредность сверху, все, вредности все вредности то же самое, что и было. А мы отчитались с Москву, что, что все у нас школу, хорошо. <говор> Спасибо <говор> за, <ответ. говор> а, нас а, за день. что сегодня за день? Что праздную? Мы. что это? Да. Но сегодня же этот день называется День весны и труда. Да. А почему так? Почему они да, да. А Они считают, что вот сегодняшние все праздники, которые есть в России, они не имеют никакой основы. Они просто придуманы просто так. Нет, они уже основы имеют уже давно. Нет, а ну в СССР это был 1 мая. День международных социальных трудящих борьбы за свои права. А не считаете, что сейчас будет попытка забыть это, именно эту борьбу, борьбу трудящихся свои права и сделать им это, безымянные какие-то праздники? Датчеты и, так и, есть такой вопрос. Сегодня многие выходят в борьбе за экономические права. И история об этом же помнит. Вот расстрел чекистский. Почему Пиромайта и был праздновался? Вот он нашей истории. Воскресенье, когда люди выходили в борьбу за экономические требования, может быть с политическими требованиями? И последний вопрос. Вот 1 июня будет повышение тарифов. Что вы по этому поводу считаете? Спасибо. Так, добрый день. Вопрос первый. Что сегодня празднует? <связать> <Майя>. <связать> <связать> а что это вообще за праздник? Праздник труда. Ага, спасибо. Так. А как вы считаете, почему так. сегодня этот праздник называется День труда и весны? Почему вы переименовали? Он же был День международной борьбы, ящик за борьбе за свои права. Хороший вопрос. Неплохой. Что это ознакомишь? Я вам не Тогда последний вопрос. Вот 1 июня будет очередное повышение тарифов. Что вы по этому поводу думаете? В том случае, боже, не даю ходу печально. Да. Ну, не будет, плевать не будет нерождение первого часа, так что мне будет отличная Хорошо, спасибо за ответ. Основная речь о справедливой России сегодня – это мы прийти мы на выборы. Тибу... Вопрос первый. Что сегодня празднуем? Ваш, вот А как вы считаете, почему этот праздник России, труда России, сегодня, России, как называется, переименовали? Буквально недавно, недавно в это был день, в в в день в международной сниженности рабочих. Мы свои права. фонды. Переименовали? И не будет, дай бог надо. ему заболеть! Я искренне швай мою мужчина. Очевидно, спали. Была необходимость заболеть. Не это... Как бы вот страна другая стала. Я правильно говорю? А? Поэтому... Медицина, которая сейчас нас окружает. А вот а как вы считаете, времени. в чем да. она другая стала? Название только поменялось. А, та, же. та же страна. А, та же. Та же но смотрите, капиталист. сегодня же капиталистическая Россия, но а СССР был социалистической страны, может поменялась экономика как основа, фундамент и страны. Ну поменялось, да. Но, вызвана она как бы, организация системы здравоохранения, которая прошла по всей стране. Сейчас в больницах трудно взять талончик пустым специалистам. Иногда приходится ждать в свои в принципе, очереди я... больше месяца. И так можно потому, потому что вот если брать конец мы посмотрим, Советского мы посмотрим Союза, на 9, 9. Ага. уже в принципе были кооперативы. У вас на статистике за последние топливы, два года 200%. Вот но, так, тому, не да, да. Да. Это говорит о том, что граждане перестали доверять нашей бесплатной, в В прошлом были, году наши власти ходили пенсионные базы. Я хочу сделать акцент нашей власти. А вот Это как не вы не считаете, вообще на много разрушится экономических вот, лозунгов? Но, Я как, как знает история, все экономические лозунги уже было. Вот почему 1 мая был праздновался, это расстрел рабочих, которые человек. вышли с экономическими Боже. требованиями. Ничего. Потом было кровавое воскресенье, Ничего. что и в России нет. люди выходили с экономическими Ничего. требованиями. Ничего. Может, стоит всегда выходить с политическими местного требованиями? Обеспеченный старост, дает возможность выходить мир в Политические требования, ну, да, в принципе. Прямо с рабочими. Я место. как бы, они Даже не за то, чтобы прям выходить чиновников. Такое, без власти, да, знаете, просто сами идти... не знаем, что огромный бюджет Бороться с этим. Ну как бороться? Не то чтобы прямо. Замените что... вот Некоторые у нас Все образование, медицина разваливается. Все у нас плохо. Знаете? Надо это работать. Больше угу. работать? Больше работать. Я не согласен с этим. А, это как завещал Греф, работайте знаешь, по 18 часов в день, у вас все получится. Не, ну не выборы, по 18, я конечно, я в принципе Вроде работаю по 8 часов. В этот понедельник на и буду в них Хорошо, и последний тогда вопрос, зависит, вот с 1 июня будет очередное повышение тарифов. Что вы по этому поводу думаете? Я, я думаю, там, это я плохо, выборы, конечно. Порядке, но а опять же, если есть экономические обоснования, то в принципе, ладно, но опять же, если их нет, будет. Но сегодня же можно хоть что основать, сказать, вот да, это, это надо, это чем, необходимо, да, и все да, тарифы. Это же каждый год происходит. Да, это происходит, потому что вот у нас как бы, инфляция, что -то, все. Но тарифы, мне кажется, растут быстрее, чем растет инфляция. Поэтому я как бы отрицательно и к этому отношусь. Но этом если есть прям серьезная экономические... Витая, я понимаю, что в стране как, витая как витая, бы не витая, может быть, если витая, бензин витая, там подорожал, был 30 рублей, стал 40. Витая, 40 витая, и при этом, ну как бы, покупают, отопление и все. Они же не могут себе в убыток работать. Но опять же, это говорит на Но вы, Лера, знаете, что нефть росла и бензин вместе с ней рос? Да, росла и просто... Упало, все равно растет. Да, то есть это ничего не меняет <с <с даже. Просто меняет. все повышает и, и как я вот считаю, будут повышать еще. И э, вот не считаете, в чем же все-таки причина основная, почему это все вот таки происходит сегодня в России? Ну, на по большей части, мне кажется, думы. просто на люди хотят правил. заработать на этом. Мы а, больше, а больше какой если Гори есть экономическое обоснование говорю, что ладно Но когда они просто себе в карман работают ну, не Тут помыша не помыша да. Хорошо, спасибо за ответы Продолжаем вещать Из города Челябинска Мы сейчас находимся на улице Кирова Прогулочная улица в центре города Как мы видим Здесь также проводится масса мероприятий, но уже с красными Флагами от КПРФ Добрый день! день. Информирование Солидарного. Вопрос первый. Что сегодня празднуем? Первое мая. А что это за праздник? Праздник солидарности, ага. труда. А как вы считаете, почему этот праздник сегодня переименован? Он называется День весны и труда, допустим. уже к празднику вот 1 июня будет повышение тарифов что вы по этому поводу думаете ну я ничего об этом не знаю знаешь а -а -а. тарифов на что ну же кх а и же годы так что я считаю что мы в общем много платим а как вы считаете почему это происходит почему ежегодно повышают нам тарифы потому что не могут спросить вот этих организаций. А в чем же это причина, почему у них жадность такая есть? А чем больше аппетит, тем больше спрос. А не считаете, что вся причина именно в капитализме? Нет.